мистер Майлз В чем дело, док? Мисс Стилман настаивает, что вам нужен отдых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 Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? <плес> Великолепно! <плес> Работа мастера! так, ученики, мы должны сражаться. И Понимаю, у тебя много дел. Фокусируйтесь на цели. Не отвлекайтесь. Интересно, куда это он? А! Больше так не делай! Что тебе не ясно? Куда он пошел? А! Он точно рассчитывал. Освобожденные наблюдатели будут блокировать преследование. Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Великолепно. Работа мастера. Я вот так, ученики, мы и должны сражаться. Понимаю, у тебя много дел. Неверный, хватите его. Хватите. Нет, ты заплатишь? Неверно, неверно, мойте его, схватите! Нет, меня не ты? уйдешь! Черестик! Кто-то точно умеет. Я тебя поймаю! Это видео. Нет, давайте, не дайте ему уйти. Ты Я не нашел, нашел его печь. Я его вижу. Оттуда выхода нет, ему гонят. 哼需要 작末 叫对行 Не спешите, если вы двигаетесь медленно, у вас больше шансов избежать не нужно. Да! Он бежит от кого-то. Лучше ему. Да! <связывание> <Умри. связывание> Убья! Не дайте ему Упили. уйти! Убейте его! убийцу! Да! C'est une énergie Mais de Сейчас! Да! Вау! Почему? Что Метательные ножи поражают врагов издалека. Ты умрет? Убеди, бей, бей, Не оставайся бей, я Ладно, Лад, в следующий раз будешь думать перед тем, как лезть в драку. Сутир! Стража! Как, как такое ты случилось? случилось? Стража, остановите его! Вернись! Тебе конец! Я отвлеку тебе голос! уже проиграл! Он! Он хочет драться с нами! Это будет совсем не сложно, Глупец, ты не понимаешь, что уже проиграл! Ладно, ладно, в следующий раз будешь думать перед тем, как лезть в драку! Готовы? Твой бог от тебя отвернулся! Ты не можешь Тебе конец! Не дайте ему оторваться от вас! Думаешь, сможешь убежать от вас? Думаешь, сможешь меня одолеть? Не потеряйте его! Не дайте ему оторваться от вас! Ну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 Он просто исчез, черт! где что он не, О, не Осторожнее! Ты умрёшь! Ты, ты сейчас! Ты сейчас. <свеч> Ищите его! Я нашел что его! Это? Вот и мой! Он должен быть где-то рядом! Вот он! Сюда! За ним! Скори его него! <пуху> забежал в тупик! Ему конец! Тебе конец! Вставайся по-хорошему! Думаешь, сможешь меня одолеть? Не вставайте Не дайте ему уйти! КАРТОВ! Не дайте Похоже, куда-то очень спешит. В мне не виноват? Зачем ты пожалуйста. Умоляй! пожалуйста. Помогай, пожалуйста. Невероятно! В порядке! Мне просто повезло! Где эта чертова стража, когда она нужна? Слышал про Алина?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 Мы выбили их из акры и оттеснили от ее пригородов. Теперь Ха! они отступают на юг, умоляя Саладина спасти. Ха! Он не считает красть у меня на глазах а -а -а -а! за это ты поплатишься жизнью а Боже, что он делает грязный вор теперь тебе точно отрубят руки зачем такая жестокость что я сделала эй сделайте же что-нибудь ах ты вор Ничего здесь делать! Уходи! Умри, Сворч! Умри, Сворч! Его лишь Ты смеешь красть у меня на глазах? Ты видел такое раньше? Мне не доводилось. Что-то нужно? Зачем ты так сделал? Чем я тебя обидела? Грязный болт! Теперь купец. тебе точно отрубят руки! Уйди от меня, я ничего не сделала. Хм. Ну что у тебя? Хлам.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 Пару монет, я прошу всего лишь пару монет. Сейчас. Где этот проклятый язычник, ну, привет, от кого убегай? Такой необычный человек. А, Альтай, птичка сказала мне, что ты придешь.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 Мы отвернулись от Бога. Умри, вот он покарал нас, послав орды воинов-язычников к нашим стенам. Но Бог милосерден и может простить наши грехи. Нам лишь нужно... Неужели никто мне не поможет? Ах ты Это отучит тебя красть! Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! Ты смеешь красть у меня на глазах? За это ты поплатишься жизнью! Что плохого я тебе сделала? Скажи на милый. Грязный! Неужели никто мне не поможет? Ах ты вор! Это отучит тебя крать! Тебе сюда нельзя! Уходи! Грязный вор. вор! Ах ты вор! Это отучит тебя крать! Вор, теперь тебе точно... Не шагу дальше. Я отсеку тебе а, а, тебе точно не голову. Ати! Ати! Ати! Вы не понимаете, я нищенка, господин, мне нужны деньги. У него действительно есть повод так себя вести. Получай. Странно, никогда раньше не видел. Что он делает? он только думает? Покинь это место! ohs если вас обнаружили резко поворачивайте и забираетесь на стену Теперь тебе точно отрубят руки. Кто-нибудь а. на помощь? А. Господин, у вас такой вид -то... а. а. а. Он точно кого-нибудь Пару манец. стой, Здесь пару ты манец. не пройдешь. Ха. Моя семья до а! Он подай, точно и разобьется. Немного. И я вовсе не собираюсь ему Улучшай. помогать. Убирайте из города. Нет, умоляю, не уходи и подайте пару монет. На помощь! Убийца! Пришлите подмогу! Язычник! Нет, пощади, умоляю, пожалуйста! делать нечего, уходи. Нет, помогите, помогите мне! Помогите, пожалуйста, вы должны!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 Сейчас снова сбегу! Нет, не убежишь. Сломайте ему ноги, обе. <клышная> Мне так... Жаль, <клышная> сын мой. <клышная> Вам что нечем заняться? <клышная> Какого черта тебе надо? Ага, мы проснулись. Это вы. Здорово снова ощущать себя целым. Не понимаю, как вам удалось. Убирайся, черт. Был эссасин, мне урок. меня. Подготовка к ключ к успеху. Очищайте зло. <свы> Думаешь, сегодня полегчало? Чего ты хочешь? Только помочь. Нет, ты хочешь сделать мне боль. Это то, что ты умеешь делать. Сын мой, сам факт нашего с тобой разговора говорит о том, что ты его Или ты забыл, каким ты был. Я не могу вспомнить, как в тумане. А, память вернется. Тогда ты поймешь. Oh, my God. Говорят, ты можешь ходить. Впечатляет. <связывает> <связывает> так, долго. тебе ты умрешь. Ты умрешь. Ты ты его! Он его! должен быть наказан! Вернись туда! Убейте его, дети мои! Поймай его! Напомажь! Ассасин, тебе преподадут урок. <плес> 什么说 Bring your girl viewing a location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 Загорите его! Где он? Подорожь меня! За ним! Ты видел такое раньше? Язычник! Думаешь, где ты сейчас? Смерть! Убийцы! Аксевор! Это отучит тебя красть! Наверное, он убежал в другой район города. Извините, ты заплата, его! его! Он точно заплата, заплата, заплата, не заплата, ему помогать. Ну заплата, заплата, заплата, заплата, заплата, обратно. Опять, так, опять драка? <с radius> Это добро не кончится. <серкнул> что <же> с <случилось>? ним <серкнул> <серкнул> <серкнул> <серкнул> <серкнул> У него действительно есть повод так себя весить? Дитя Да что с тобой в конце концов? Точно убьет кого